осенний париж это просто прекрасно Смотрите. несмотря на то что погода такая своеобразная но классно впечатление классное вы тоже можете точно так же ездить не только летом но и осенью и весной и зимой чтобы получить максимум впечатлений от поездок это свобода которая дает деньги которые вы можете зарабатывать Страсбург, Сан-Себастьян, Мадрид, Толеда, Лиссабон, Синтроп, Португалия, Сибилия, Кордова, Гранада. Валентия, море, Барселона, Баден-Баден. Мечтайте, и ваши мечты обязательно исполнятся в Новом году. Главное – действовать. С Новым годом!